Привет! Ну раз ты смотришь этот ролик, значит понимаешь, что самое главное – это здоровье. Здоровье наше целиком и полностью зависит от того, какие условия мы создали живым клеточкам, из которых состоит весь наш организм. Клеточки, они ведь как малыши, нуждаются в том, чтобы о них заботились, чтобы их кормили, поили, содержали в чистоте и защищали. Ну, чтобы напоить клеточки и содержать их в чистоте, нужно всего лишь пить воду – много хорошей чистой воды. Защищать клеточки? нужно от жестких излучений, которыми буквально наполнено все окружающее нас пространство. Это и солнечная радиация, и излучение от наших телефонов, мониторов, телевизоров, это еще и выхлопные газы, дым от сигарет и всевозможная химия, которой напичкана сегодня наша еда. Все это вырабатывает огромное количество свободных радикалов, которые разрушают клеточные мембраны. Поэтому, чтобы защитить клеточки, нужны антиоксиданты. А вот самое сложное – это дать нашим клеточкам полноценное питание. Ведь им каждый день нужны 22 аминокислоты, 15 минералов, 12 витаминов, 7 групп ферментов, незаменимые жирные кислоты омега-3 и еще глюкоза для энергии. Где все это взять? Да еще каждый день. А ведь не дадаем им хоть чего-нибудь, и все, нужный белок не будет построен. А при постоянной нехватке чего-либо клеточки начнут умирать и потянется цепочка заболевания. Над решением этой задачи целых 8 лет бился Стикстен, всемирно признанный специалист в области пересадки сердца. Он заметил, что пересаженные им органы плохо приживаются именно из-за неправильного питания больного, потому что в период реабилитации оно очень тяжело усваивалось. И Стикстен решил разработать натуральное питание, которое давало бы нашим клеточкам все необходимое. В течение восьми лет его друг-миллионер выделял миллионы долларов на эти исследования. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Восемь лет научных исследований и миллионы долларов, затраченных на разработку. И наконец они придумали эту смесь – коктейль для людей, которым пересадили органы. И люди с этим коктейлем выкарабкивались и выздоравливали гораздо быстрее. Его друг-миллионер и его семья тоже стали пить этот коктейль и увидели что у них решились проблемы с ожирением, диабетом, кожа, волосы стали лучше. Поэтому они назвали его Wellness – улучшение. Вот так Wellness стал той самой поистине волшебной таблеткой, которая помогает нам оздоровиться. А теперь его может получить каждый, кто заботится о своем здоровье и о здоровье своих детей, как нынешних, так и будущих. Известны случаи, когда оздоровление организма женщины при помощи Wellness Приводило к долгожданной беременности. И как результат, рождение крепенького и здоровенького малыша. Дело в том, что кроме протеинов, минералов и витаминов, в состав Wellness входит еще и астаксантин, Самый мощный на сегодня антиоксидант. Он в сто раз сильнее витамина С. А еще незаменимая жирная кислота омега-3. А что такое омега-3? Это память, концентрация внимания, запоминание, понимание проблемы. А благодаря своим противовоспалительным свойствам она еще и помогает укреплять иммунитет. Вот почему wellness сегодня так нужен школьникам. Но wellness нужен и более зрелым людям, потому что обеспечивает нормальную работу сосудов, нормализует давление, предотвращает возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, дает прилив силы и бодрости. На продукты wellness стоит обратить внимание диабетикам, так как это полноценное питание с очень низким гликемическим индексом. Без wellness ну никак не обойтись тем, кто хочет похудеть. Во-первых, потому что он дает вам питание абсолютно полноценное, но при этом низкокалорийное, И есть вам совсем не хочется. А во-вторых, там еще есть аминокислота триптофан, из которого строится гормон серотонин. А это гормон удовольствия. Вот и получается, что вес ваш падает, а настроение повышается. А еще я очень рекомендую wellness мужчинам потому что на себе испытал его мощное воздействие. Дело в том, что в его состав входит селин и цинк, без которых невозможна выработка мужского полового гормона тестостерона. Поэтому, как только начинаете принимать Wellness, сразу чувствуете, как у вас поднимается настроение. В общем, ваша женщина будет приятно удивлена вашей неутомимостью. И, конечно же, Wellness совершенно необходим женщине. Ну, кто откажется иметь стройную фигуру, Чистую свежую кожу без морщин, крепкие волосы, ногти, хорошее настроение и бодрость. А знаете, что самое приятное? А то, что сегодня этот чудо-продукт доступен практически каждому. Дело вот в чем. Когда вы начнете им пользоваться, и ваши знакомые при встрече будут спрашивать, а чей ты так хорошо выглядишь-то, вам не нужно будет таинственно улыбаться и много-значительно молчать, а нужно будет прямо рассказать про wellness. А за каждого знакомого, который сделает покупку по вашей рекомендации, фирма заплатит вам деньги. Вот и получается, что вы здоровье не только даром получаете, но еще и заработать на этом можете. Так что не стесняйтесь, рассказывайте. Так же, как сейчас делаю это я. Мне 63 года, у меня трое детей подростков, и у меня нет медицинской книжки ни в одной поликлинике. А в стиле wellness я живу уже 4 года. Так что и вы не откладывайте решение в долгий ящик. А проходите по ссылочке под этим роликом. И тогда мы вместе с вами пойдем по этому пути здоровья и красоты. Но если остались какие-то вопросы, то все мои контакты вы найдете там же, под этим роликом. Кстати, скайп-консультации я провожу совершенно бесплатно. Так что обращайтесь. И доброго вам здоровья!